На уровне эмоций и чувств мама передает вот как раз-таки навыки выра... понимания и выражения эмоций и чувств. Вот. Запишите, запомните такую штуку, что вам, как женщинам, обязательно, в качестве такой гигиены жизни, да, такая эмоциональная эмоциональной вот как вы зубы чистите там, или душ принимаете, Регулярно делиться своими переживаниями, рассказывать их кому-то, чтобы кто-то слушал, а потом вы кого-то переживания также послушайте, ну, с подругами, например. Вот. То есть обязательно мужчине сообщать о ваших переживаниях, о ваших эмоциях и чувствах. То есть если вы это не делаете, происходит такая вот штука, как вот в бутылке из-под шампанского. То есть вот бутылочка трясется, да, газики начинают создавать давление. Вот. И потом получается, что происходит какая-то незначительная ситуация, да? например, сидит ваш молодой человек и чалкает, да. а вы ему веслом по голове, вот. и сотрясение мозга, он спрашивает, а за что ты, вот. а за все хорошее, вот. было 500 ситуаций, я все сдержал, а сейчас вот уже накипела последняя капля, вот. поэтому... Ваша ответственность женская, вот, если мы говорим про отношения с мужчиной, ну, вообще про все отношения с сообществах, вот вам чуть-чуть некомфортно, вот вы про это сообщаете и ищете так, чтобы всегда в отношениях вам было хорошо. Это не к тому, что типа должно быть всегда в отношениях хорошо. Нет, может быть, в каких-то моментах... Вы притираетесь, у него своя как бы, личность, у вас своя личность. Но если вы почувствовали, что вам некомфортно, вам нужно так передоговориться с мужчиной, чтобы было комфортно. Потому что здоровое отношение – это про счастье, это про изобилие, про взаимное усиление, а не так, что вы там как-то мучаетесь, себя подавляете непонятно для чего. А потом начинаете отождествляться с архетипом лесопилки или мозговыносилки. И вы начинаете выносить мужчине мозг. Вот. Чтобы вы понимали, вынос мозга – это всегда подавленный прошлый опыт. То есть вы когда-то были хорошей девочкой, а потом этот резерв закончился. Ну, то есть вот, вначале вы там одно проглотили, другое стерпели, промолчали, не сказали, переключили внимание, забыли, отвлеклись. Вот. А оно никуда не уходит, оно внутри. Вот. А потом он говорит, например, вам не знаю там, ой, что-то у тебя с волосами. Что у меня с волосами, ты на себя посмотри, урод конченый там, да? и так далее. Что ты так неадекватно реагируешь? Нет, было до этого два года терпения, например. Вот. Поэтому ваша задача быть чувствительной к напряжениям и проговаривать их с мужчиной.